Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Лев на март месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену за донат. И Елена желаю вам любви, процветания, удачи. И благодарю вас за помощь. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, дорогие львы, что вас ожидает в марте месяце, какие возможности вам идут, какие задачи перед вами стоят. Итак, карта задач. События, настроение работа, отношения. Итак, дорогие львы, карта умеренности, карта добродетель выпала вам на месте задач этого месяца. О чем это говорит? Вы должны быть в чем-то умерены. Эта карта вообще приходит тогда, когда человек в чем-то не умерен. Возможно, много Тратите денег, возможно, много идите Выпиваете Возможно, вы много тратите энергии Не на то, на что нужно Возможно, вы много времени проводите В соцсетях, за компьютером За играми какими-то да? И карта говорит, будь умерен Будь умеренным, у тебя все получится. Карта высших сил, помощи высших сил, карта ангела-хранителя и карта говорит о том, что призывай светлые высшие силы на помощь, и мы тебе поможем в любой ситуации. Мы тебе поможем увидеть то, что для тебя важно. И по этой карте, ну карта как бы говорит вообще, ты научись быть умеренным, да, в чем-то. Научись соизмерять свои возможности, свои силы с тем, что ты хочешь. И вообще эта карта, она дает силу именно тому, кто может себя ограничивать, кто может понимать, что для меня сейчас важно, допустим, закрыть кредиты, и я должен себя ограничить в каких-то тратах ненужных. Или я мало времени уделяю семье, и здесь видите две чаши, они энергии переливаются из одной в другую. Я должен и работе время уделять, да, и семье уделять. И это должно быть все равномерно, да, гармонично. А для кого-то эта карта говорит, что нужно найти время для отдыха, для восстановления сил, а, по, уделить внимание своему зд, а, здоровью да, в этом месяце важно. Давайте посмотрим по событиям. Карта сила. Старший аркан. Еще один старший аркан. Карта сила говорит, ты все испытания можешь пройти. Ты можешь укротить льва. Имеется в виду свои какие-то, может быть, вредные привычки, свои какие-то страхи, внутренние переживания или внешние какие-то события ты можешь, проблемы можешь какие-то решить. И смотрите, что интересно. Это две карты доб... добродетели, Одна это умеренность, а вторая карта сила духа, сила воли. В смысле, для того, чтобы добиться успеха в этом месяце, вы должны проявить свою силу, и силу воли и силу духа. И вот здесь карта как раз говорит, что у вас хватит сил, да, вы справитесь, у вас все получится. Но здесь, видите, как мягко надо это делать, с любовью к себе или к людям. И карта советует, что для того, чтобы победить в каких-то ситуациях, нужно быть уверенным в своих силах, в силах верить в себя, если поставили цель да, расстаться с какой-то вредной привычкой, у вас все в этом месяце может получиться. Нужно просто уверенно принимать это решение. И верить в то, что если я это решение принял, то естественно у меня получится. Вторая карта, шестерка Пентакли, говорит нам о материальных вопросах, которые будут вставать перед нами в этом месяце. Возможно, нам понадобится помощь, да, или мы кому-то должны будем помочь. И в том и в другом случае финансы на это у нас будут. В смысле, если мы попросим кого-то, нам дадут. Если у нас попросят, то мы тоже можем дать. Здесь все зависит от того, в какой ситуации вы находитесь. Имеете ли вы вот сейчас финансы на данный момент. Если вы просите, финансы вам дадут. Вы должны понимать, что всегда это продолжаться не будет. И если вы сейчас не предпримете каких-то мер. Для того, чтобы улучшить финансовую ситуацию то в следующий раз вы можете эту помощь не получить. Нужно... Карта говорит, что ищи а, другие возможности. Сейчас, да, тебе помогут, но ты ищи другие возможности зарабатывать. Ты ищи другие возможности развиваться. Карта говорит о том, что нужен, а, нужно а, благоразумное такое отношение к деньгам и план выхода из этой ситуации. Тогда добьешься успеха. Третья карта «Десятка мечей». Карта говорит о том, что заканчивается в этом месяце важный какой-то период вашей жизни. Поставлена будет точка на каких-то делах вашей жизни. Может быть, эта карта для кого-то означает, что вы очень сильно устанетесь, вымотаетесь, и будет такой момент, что вы будете чувствовать себя бесил. Для кого-то эта карта говорит о том, что... Уже сейчас, на начало месяца, может быть, вы в такой, э, ощущаете себя таким. Но карта говорит темно ночь перед рассветом». И эти события приходят для того, чтобы именно закрыть какую-то страницу своей жизни, закончить какое-то дело. И здесь карта тоже советует, она говорит «не, если что-то закончилось, завершай, не держись за старое, да, начинай новую жизнь». Если вот здесь надо выйти из какой-то ситуации материальной, трудной, да, то все. Это уже такая точка, из которой надо вверх идти, да, из которой надо принимать другие решения, вести себя по-другому, чтобы получить другие результаты. Это у кого-то может касаться и работы, и отношений, и денег, и своего здоровья. Поэтому здесь внимание на эту карту обратите. По работе. Восьмерка чаш. Карта говорит о том, что будет желание начать новый путь именно в отношении работы. Вы будете искать, может быть, новое направление, какие-то ответы на свои вопросы, выход из какой-то ситуации. Кто-то захочет уволиться и пойти на новую работу. Или в своей работе вы будете искать именно вот новые какие-то пути. Если вы ищете работу, то в этом месяце нужно изменить направление да, поиска, способы, методы вот, поиска. Да. Если раньше вы искали где-то в одном месте, в одной сфере, то сейчас обратите внимание на совершенно другие какие-то сферы или в другом каком-то месте, или даже кому-то, может быть, придется переехать для того, чтобы устроиться на хорошую работу. Карта говорит, обратите внимание, что важные события могут быть вокруг новолуния или полнолуния. Там вот эти решения будут приниматься, там это будет происходить. Карта говорит, что вы откажетесь от своих каких-то взглядов, возможно, способов своих действий. Можете просто отказаться от старого образа жизни, или как кто-то почувствует какой-то кризис, да, в своей жизни, что вот может быть все хорошо, но что-то меня не устраивает, что-то меня гложет, да, вот как бы в. Кризис среднего возраста, да, когда я не знаю, кто я, что я, вроде бы я чего-то добился, но я хочу чего-то другого, мне не хватает чего-то, я не удовлетворен тем, что у меня есть. Давайте посмотрим, ну и по этой карте, как, как совет, эта карта говорит, что откажись от привычного, и действительно, ищи что-то новое. Карта отношений, король мечей. Карта говорит о том, что, возможно, у вас будет какой-то такой прямой, ясный, честный, открытый разговор со своим партнером или со своими детьми. Вы будете, в смысле, вы будете готовы высказать правду, или вы услышите какую-то правду, да? но вот что-то у вас как бы прояснится, что-то у вас решится. И карта говорит о том, что если вы, допустим, занимаетесь семейными делами, возможно, долго занимались ремонтом, да, и сейчас нужно принять какие-то прям а, срочные, жесткие меры, чтобы это завершить, нужно предпринять какие-то действия решительные, да, чтобы это все закончить. Это касается, не, ну, это я как пример привожу ремонт, да, у вас может быть разные ситуации. Просто нужно действовать быстро, четко, смело, и тогда вы решите... Для кого-то эта карта будет означать, что мужчина, главный в вашей семье, да, что тот, у кого больше силы, воли, смелости, руководит делами семьи. Может быть, зависят дела семьи от какого-то человека, в форме, да, или от человека, который работает на государственной какой-то должности. Для кого-то это может быть и врач, потому что у нас мечи, они могут говорить о врачах, о специалистах, узких каких-то специальностях, о айтишниках, о людях, которые занимаются вот именно логикой, расчетами планированием, это менеджеры кризисные какие-то, да, которые выводят нас, это, может быть, психологи. Такое вот какое-то, да, состояние в этом месяце, что я хочу что-то решить быстро, и меня не волнует какими это будет сделано путями. да? Я просто хочу что-то отрезать, я просто хочу быстро что-то решить. И Я готов предпринимать вот какие-то действия. По крайней мере, качества такие в этом месяце вам очень сильно пригодятся и приведут к успеху. Давайте посмотрим карту из колоды «Трансерфинг реальности», которая нас учит менять свой мир, свою реальность, меняя свое мировоззрение свои взгляды. Вам выпадает туз души, Называется «Карта шелест утренних звезд. И она говорит, что при принятии решения доверяйте своей интуиции. Если вы чувствуете душевный дискомфорт, это значит, что вы какие-то решения принимаете неправильные. Если вы чувствуете себя спокойно, уверенно, да, когда принимаете решение, значит, это правильное решение. Так вы можете вот определить правильно неправильное решение просто прислушайтесь к себе. Представьте, что если вы перед выбором стоите, например, представьте, что вы выбрали какой-то один вариант и прислушайтесь к себе, что вы чувствуете. И по этим ощущениям вы поймете правильно это или неправильно. Если вы, допустим, познакомились с человеком и уговариваете себя, да, что вот он хороший, или, она там, а, или на работу вы устраиваетесь и убеждаете, мне нужна эта работа, я хочу на эту работу. Уже сам факт, что вы себя убеждаете, уговариваете, он может говорить о том, что это не то, что вам нужно. Поэтому вот учитесь слушать себя. Итак, дорогие друзья, Месяц а, добродетель, да, когда надо себя в чем-то а, вести умеренно, когда нужно себя в чем-то преодолевать, когда нужно составлять четкий план по финансам или по каким-то таким существенным материальным делам и следовать ему, надо искать выход и выходить из какой-то ситуации, отказываясь от, от тех действий, которые раньше не приводили нас к успеху. На работе поиск нового идет, в семье быстрые, решительные какие-то действия приведут к успеху. Ну и карта Трансерфинга да, говорит нам о том, что доверяйте своей интуиции, тогда вы примете правильное решение, и тогда у вас все получится. Я желаю вам, дорогие друзья, успеха, процветания. И не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, чтобы советы этого месяца увидели другие люди. Пишите комментарии, как у вас проигрывается расклад, как он откликается на ваши, может быть, планы сегодняшние. Еще раз желаю вам удачи, процветания, любви и до новых встреч!